Всем привет, ребята, с вами Метаполитенский, и сегодня я расскажу вам про 7 самых крутых фидов, которые для Minecraft ПЕ 1.7.10. И, кстати, по поводу э -э Minecraft, с Строим метро. К сожалению, я перешел на версию 1.7.10, потому что она для меня более привычна по текстурам. И поэтому будет удален, удалено то 30-минутное видео, которое я снял. Это первое видео в второго сезона. Кстати, по поводу, э, по поводу моего калькулятора. Я сделал обновленный архив и обещал также выложить серию. Вы набрали 5 лайков, и серии по другим версиям калькулятора нет. Знаете это почему? Да потому что я сейчас вообще полностью загружен, потому что я как ту году взял и зарегался на фрилансе да вот на и поэтому у меня сейчас заказ сделать копию майнкрафта на юнити и поэтому я сейчас активно занимаюсь этим и до канала мне нету времени да вот но в общем то смотрите это видео, ставьте лайки я опять же таки, я наверное вас уже задолбал этим, но с Ютубом опять какие-то проблемы. И просто колокольчик не приходит. Поэтому попробуйте переподписаться и перепоставить колокольчик. Потому что мне сейчас и вообще... Многим другим ютуберам нужна поддержка. Вот, итак, начинаем. И первый сид, это, точнее, седьмое место, это сид 5 пятерок. То есть, просто берете, и я сейчас вам покажу на экране, В принципе, вот вы видите этот сит, но вы появитесь на спауне. Я сейчас кинусь, не спрашивать, почему у меня э, кин компота. А значит, я кил спрошу. Господи, я же в креативе, а ну же. Ну да. Оно они. Нет, они не сработают. Ну, значит, сейчас будем.. Делать.. Ой. И теперь просто падаем. Понятно. Понятно. Падание не сработало, но значит сработает лава. Спасибо. Итак, вы появляетесь вот в таком вот месте, и кажется, что необычно, но надо ...пока... Э, написать такую команду. Кто вы, вы сейчас видите на монтаже на своих экранах? Но ну, а я ее пишу. И теперь э, выписываем туда такие координаты, 395, потом 63, 0. Вот именно так. Теперь берем и нас телепортирует к каньону. Собственно, в этом каньоне... Есть, смотрите что я лучше вот включу креатив вот в общем то тут у нас есть заброшенная шахта вот так вот она выглядит я ее кстати не изучал вот так вот она выглядит, и она еще и насквозь через каньон, причем она довольно-таки огромная, вот, так что тут у озеро, а также вода, это очень подходит для выживальщиков, которые э, строят портал с помощью лавы, опять же таки говорю, все эти седы работают на версии только 1.7.10 и на Майнкрафте PE. А также вот тут есть Редстоун. Ну и в принципе больше этот сит ничем не, не уникальный. То есть, ну, обычный мир. Конечно, я могу ошибаться, потому что я проверял только вот этот каньон, например. Вот. То есть, вон тут. Есть озеро там, может быть вообще деревни, может там горы, как в 1.17. Вот. И следующий сит, он на шестом месте. Я сейчас вам покажу этот сит. Вот, вы появляетесь... Я не помню где, но где-то вот рядом с колодцем, что ли, вот здесь. Ну, короче, где-то рядом с колодцем вы появляетесь. Он, он, у вас на экранах есть этот птик, я не помню. И уникальность вот этой деревни в том, во-первых, то, что тут есть кузница, а во-вторых, то, что она находится почти полностью на воде. Я не знаю, зачем этим жителям колодец нужен. Наверное, там питьевая вода. В общем-то, да. Вот, то есть уникальность этой деревни в том, что она стоит на воде, как вы видите. Вот. заслуженное шестое место. Итак, на пятом месте у нас вот такая деревня. С виду обычная деревня. Что тут может быть такого интересного? И, в принципе, вот так вот она выглядит, да. Но на самом деле вы появляетесь не в этой деревне, а вот в той. И она-то уже поинтереснее, чем эта. И знаете, чем она интереснее? А потому что тут она очень багненькая. Смотрите, что с колодцем просто... И вот что вот это такое. А вы вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот объясните мне, что вот это такое? Вот что вот это такое? Вот что вот это такое. Иха, что, там? Их, их, их. что вот это такое? <irgendwann> Благо, тут есть кузнец. Давайте посмотрим, что там внутри лежит. такие вещи, ну, в принципе, ну вот, для выживания. Она тоже немножко стоит на воде, но уникальность этой деревни, конечно, вот в своем, в своей упоротости Посмотрите, вот что это за уповатость. Я даже не знаю, как назвать. Вот это уповатость. Это, о, это самое упоротое видео ой точнее серьезно тут болем есть, правда он что-то тут чуть под подзакоп но ничего сейчас я ему помогу вылезти да вот такая жесть тут происходит на этом сиде. 455 вот что тут это, это просто это какая-то фигня господи тут житель просто колодца тут причем это тройная или четвертная даже деревня господи что это что это за ужас кого короче освободим сейчас жителя вот кстати, еще уникальность этого седа в том, что неподалеку от этой деревни есть вот такая голова интересная. Чем она реально, кстати, прикольно выглядит. И она большая. Вот. Вот. И мы переходим к четвертому месту. Четвертое место это не просто остров. Это. Деревня. Но необычная деревня. Она находится на вот таком вот острове. И вот ее уникальность именно в этом. И вот эти дороги выстроены так, как будто это порт для кораблей. Поэтому если вы увлекаетесь кораблями, то можете взять этот сит на заметочку. А так что тут, кстати, есть ледяные пики, я их сразу не заметил. И тут есть белый медведь. Два белых медведя. Три белых медведя. Так что тут вот такой вот снег. Ну, в общем-то, да. Вот такие вот тут пики. Это что? чтобы мне мерещилось или там что-то? Нет, ста... я этого не знал, то что оказывается вот это, это айсберги в Майнкрафте. Я айсбергов никогда не видел в Майнкрафте, я видел только ледяные пики. Возвращаемся к деревне. В принципе она ничем не примечательна, к от того, что она находится на острове. И она двойная. И знаете, как я это выясню? Потому что всегда в деревне есть только один колодец. А если в одной деревне, как здесь, два колодца... Да, кстати, эта деревня тоже немного багнутая. Если в деревне два колодца, то значит, она двойная. Также это можно определить с помощью церкви. Есть ли тут две церкви? то если тут есть две церкви, то значит то, что эта деревня она двойная, то есть состоит из двух деревень. Заслуженное четвертое место и опять оно забаговано. И третье место это нет, это не просто деревня в саванне. Это тавайная ДЕРЕВНЯ В САВАИНЕ То есть она реально тавайная. Во-первых, тут есть три колодца Вот один колодец, вот два колодец И вот три колодец Но уникальности этой, этих деревень не в, в этом что она тавайная, хотя это тоже А уникальность этой деревни в том, то что тут у нас, например, вот, кузница. Давайте посмотрим, какой тут уют. Давайте соберем тут железную баваню. Так что тут хлеб есть и так далее. Полетим во вторую деревню. Вот она. И вот тут... Есть тоже кузница. И давайте посмотрим, что тут у нас есть. Тут у нас уже есть шлем, а также меч. Возьмем. Похоже, у нас будет фу железный сет э, брони, а также меч тоже железный. И где где последняя кузница? Я что-то не помню. где короче вот, я ее не вижу может вы ее видели напишите в комментариях таймку а мы переходим к ко второму месту следующий хит наверное многие уже знают мы появляемся вот тут и да это мими тип мими я наверное даже именно на этом сиде буду выживать потому что точнее вообще снимать свои ролики по майнкрафту за исключением ну конечно карт разных и так далее Во первых тут есть вот такая э, ледяная снежная пуст пустыня будем называть ее так потом тут есть вот так а это не лучше чем я думаю ладно вот, да. в общем-то уникальность этого сюда не в маленькой компактной какой-то деревне уютной а вот в этом Многие, наверное, знают, что тут есть квартал. я уже посещу и давайте э, берем эти, Где? вот они, Орка Энгела, и заполняем. Не поверите, но это как-то и можно будет попасть в, наверное, все понимают, куда мы попадем. Мы попадем в Энд. Ну да, и тут и будет летать драконка моя, и тут будут кристаллы, которые мы И мы переходим к первому месту, которое я вообще не ожидал, что оно будет такое вообще легендарное. Чисто по фану я ввел свое настоящее имя Ваня, и вот, что оно мне выдало. Не напоминает кое-что, а я сейчас вставлю скрин, и вы точно поймете, что это такое. А уды Майнкрафта еще вспомнят тоже. Если что, вот этот водопад не я возлю, Точнее, я возлю, Потому что тут его не было. Не напоминает ли вам что-то вот эта гара? А мне кажется, что все уже давно догадались, что это картинка ПАК. Но, опять же таки, из... -за того, что этот сид переносился на многие другие версии, то что, например, в той версии, в которой и был заснят этот скриншот, был другой какой-то сид, я не помню. Я смотрел, но я не помню, какой это был сит, и вот это Гава. Вот просто... Мое имя, наверное, для Майнкрафта слишком легендарное. Это... Я пустая. Когда это увидел, я упал в обморок, Потому что это... Это, по сути дела, та гора... Это эксклюзивный контент, ребята. Я вам так скажу. Это гора... И фактически идентичная особенно вот по этому дереву видно то что она идентична своему прототипу и опять же такие сейчас я... еще раз вставлю этот скрин потому что я когда это увидел я просто офигел потому что вы просто сравните скрин с этой корой конечно да немножко тут латшафт вот Отличается, то есть вот здесь нет реки Вот тут вот было море И там вот где-то был э, этот э, Небольшой остаболок, на котором он спаунился И короче Короче, такой кто-то там ночи ледяной был, я не помню Он заспаунился тут Такой плывет, плывет и видит о, красивая гора. Ну-ка, я сфоткаю ее. Конечно же, скриншотов в Майнкрафте не было, поэтому он... я не помню, опять же таки, как он это э, заснял, либо с телефона, либо уже скрином обычным Windows. -овским. Это самое вообще крутое, то, что я вообще. Это эксклюзивный контент, ребят. Это самое крутое, то, что я вообще находил в Майнкрафте за долгие годы, как я в него играю. Да, кстати, я покажу мой Майнкрафт на Юните, потому что он получился реально крутой. Опять же таки, это с помощью Асата, причем платила. Опять же таки, я не люблю ни за что платить, поэтому... Поэтому вот так вот. И всем пока, ребята. С вами был я, Метополитенский, ну или компот. Называйте как хотите. Кстати, я не поговер. Не поверил, что там у него коды скину. Да, и это почему-то никак не поверить, но... ну ничего. Попозже я поверю, что там на г-файле вот поэтому ребята подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно но с вами был я метаполитенский и всем пока